всем привет сегодня будем готовить очень вкусные и ароматные сырники рецепт очень прост справится даже начинающая хозяйка можете не переживать сырнички получатся с первого раза необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео В творог вбиваем яйцо добавляем соль сахар ванильный сахар Муку и хорошо перемешиваем. Смачиваем руки водой, чтобы удобнее было лепить. Отщипываем кусочек теста, формируем из него шарик, а затем превращаем этот шарик в лепешку толщиной примерно около сантиметра. Из половины килограмма творога у меня получилось 12 сырных лепешечек. Теперь обваливаем каждый сырник со всех сторон у муке. Лишнюю струшиваем, чтобы потом к сковородке не приставало. И обжариваем в хорошо разогретом подсолнечном масле. На среднем огне сначала с одной стороны до румяной корочки затем переворачиваем и жарим до такой же румяной корочки с другой стороны выкладываем наши сырники на несколько минут на бумажное полотенце чтобы убрать лишний жир затем подаем к столу вот и все вкуснейшие ароматные сырники готовы приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал